И вам чай, напиток наших предков. Наши предки мудрые люди были. Пили вот этот прекрасный напиток, который растет у нас в России. И жили не по одному круголету. Круголет, для тех, кто не знает, это больше 100 лет и значительно больше. Где-то три с лишним месяца, повернусь непонятный какой-то мотиву, стимулу, я купил пакеты вам чая, собранного у нас в Армии же. В Воронежском заповеднике познакомился с прекрасным человеком. Он мне рассказал по-простому, что это и как им пользоваться. Я заварил Иван-чай, подождал 20 минут, когда он не Ну, то есть, все делал, как мне говорили. Сделал один глоток этого напитка и понял, что никакие черные чаи, которые я пью каждый день, то есть пил каждый день, я больше употреблять не буду. Сравнивать иван чай с пакетированными чаями в кавычках да, вообще нельзя. К иван чаю, в принципе, по вкусу можно сопоставить с элитными сортами черного чая, которые продают в специализированных магазинах. Вот, по цвету, где-то по запаху, ну вот они как-то к нему подбираются. У иван чая настолько приятный цвет, он какой-то темно-золотистый. И напиток настолько ароматный, что мне одного глотка хватило, для того, чтобы я понял, что это такое. Но иван-чай не просто приятный, вкусный напиток. Это очень полезный напиток. Это, по большому счету, лечебная трава. В иван-чае содержится почти в 6,5 раз больше витамина С. То есть, этот напиток будет укреплять ваш иммунитет. Это то, что сейчас наиболее важно. Основное, что делает Иван-чай, ну, вот лично для меня, этот напиток успокаивает, ну, гармонизирует вот вас, что у вас там внутри. Я не говорю, что вы выпьете Иван-чая и заснете за рулем. Нет, он работает не так. Он именно успокаивает, снимает головные боли. Снимать какую-то вот эту напряженность внутреннюю непонятно из-за чего, хотя, конечно, понятно из-за чего. Поэтому если вы ну, не очень хорошо спите, пейте Иван чай теплым или горячим с медом на ночь. Недельку попейте и будете спать вот реально как младенец. То есть без всяких сновидений будете высыпаться, что самое главное. Иван чай очень полезен для мужского и женского здоровья. Что тоже вот, после ковида Немаловажно сейчас. Замечательный человек, лекарь наш, забыл фамилию, напишу где-то внизу. Изучал всю свою жизнь, выращивал иван-чай, прожил до 110 лет и за 10 лет до своей смерти у него родился очередной ребенок. То есть 110 лет, ну это очень достойный показатель. Это реальный факт. О вам конечно можно рассказывать еще очень много там, перечислять. Максимально подробно я написал в объявлении ссылочку, на которую вы найдете под этим видео. Я не буду говорить, что этот чай продают, потому что ну, вот такой пакетик здесь наверное грамм 70 планирую продавать где-то рублей по 40. То есть это все делается только с одной целью, чтобы все-таки донести до людей, что у нас есть и что мы реально не ценим. Поэтому пейте вам чай, пользуйтесь мудростью наших светлых предков. Оставайтесь здоровы!